Здравствуйте дорогие зрители, сегодня я начинаю новый курс по программе 2D анимации OpenToons. И сегодня я записываю свой первый урок. Так как очевидно, что первым делом для того, чтобы использовать программу, первым делом ее стоит установить. Итак, заходим на официальный сайт и выбираем ночную Open OpenToons. Так как программа очень быстро развивается то желательно скачивать более новую версию. Так, заходим сюда, ссылку я кину в описании. И выбираем. Мы тут видим несколько файлов. Это версия для Macintosh, а вот это как раз для Windows. Я использую Linux, поэтому, к сожалению, здесь официальные разработчики OpenTunes не собирают под Linux. Поэтому, либо приходится использовать вставные репозитории, либо собирать вручную из исходных кодов. Для сборки под Linux я потом сниму отдельное видео. Итак, вы пользователь Windows. Вы просто загружаете этот файл и запускаете. Появляется стартап для установщиков диалоговое окно. Вы просто нажимаете далее, далее и так далее. После установки в явлеках за меню пуска и рабочем столе должна появиться программа OpenTools. Запускаем ее. Я использую Linux, но она выглядит так же, как и под Windows. Точно так же будет выглядеть. Мы первым делом видим интерфейс OpenToon. И как мы видим, он по умолчанию на английском многих русскоязычных пользователей это пугает. Поэтому мы включим русский язык. Нажимаем пункт меню файл. выбираем пункт настройки тут стоит как раз шестеренка открываем и заходим в интерфейс второй пункт и вот где видим English список English и выбираем русский язык. Все теперь перезапускаем программу и он должен Работать. мы видим что программа стала уже русскоязычной. после того как мы включили русский язык попробуем он до настроить и так по умолчанию тут используются некоторые настройки которые, можно, которые нужно поменять например в пункте x щит мы включаем Некоторые функции. Так. Направляю это, И бы это. И можем выбрать тип уровня по умолчанию. По умолчанию используется растовый уровень тунс. Но можно выбрать и другие. Просто растовый уровень, который не предназначен для анимации, либо векторный уровень. Я включу векторный. Здесь можно выбрать интерполяцию по умолчанию которого будет использоваться при ключевой анимации. По умолчанию используется линейная интерполяция, но можно выбрать и друг, другие. Например, с ускорением, замедлением и так далее. Или выложением по форму. Так, держи. Ну. Но, это... но в любой момент это можно будет перенастроить с помощью функции редактора функции но это уже тема для других уроков пока мы просто настраиваем программу дальше можно настроить кайфун задать толщину бумаги полупрозрачность ее цвет выбрать включить контроль версии это я потом сниму в отдельном видео про контроль версии. И также по умолчанию все проекты и сцены, которые вы вырисуете в программе OpenTunes, сохраняются в каталоге OpenTunes. -Stuff. Это не очень хорошо, так как там находятся и конфиги OpenTunes, и также некоторые части самой программы. Поэтому желательно проекты хранить в отдельной папке. Поэтому заходим в общий, самый первый пункт, и выбираем дополнительное местоположение корневой папки проекта, и выбираем другое. Можно выбрать и этот пункт, но здесь есть, можем выбрать любой, любую папку, в которой будут сохраняться наши проекты. Я выберу, например, это. Также можно ставить несколько путей, если их разделить двумя звездочками. Еще выбрать еще какой-нибудь путь. Конечно, надо и запустить программу. И запускаем. И у нас уже. Так как в этой папке, в я указал, уже был проект, поэтому мы можем его открыть и увидеть какую-нибудь анимацию. Это... Создадим новый проект и... и здесь выбираем, тут можно выбрать как тот самый OpenTunes Штуф. Желательно его не использовать, либо выбрать наш выбранный в настройках другой путь. Выбираем его. Указываем новый проект. Какой-нибудь. тест 1 И нажимаем ОК. Ok. Ничего тут не трогаем. Просто нажимаем ОК. Ok. Выбираем. Нажим, вводим имя цены. Например, 001. Можно его еще как-то назвать. Создаем цену. И получаем, редактируем, рисуем там чего-нибудь. На этом все. Более подробно другие функции я рассмотрю на следующих уроках.